так ну что мы будем делать сегодня будем делать соединение трех картин заваленный гребень сверху так как его делать мы сейчас наблюдаем делаем разметку так и нам еще нужно сколько у нас тут получается Сейчас нам надо прикинуть, сколько у нас получается. Так, мы на этой будем делать. На этой будем делать. Значит, нам, у нас будет посередине здесь 23. Ну, где-то здесь 23. 23. 23. И нам надо, значит, сюда нам надо сюда что у нас с правой стороны отгибка 45 так и здесь 23 ну, с запасом возьмем да и здесь у нас еще будет а здесь у нас будет так короче у нас основание 23 23 23 Сейчас. Бумажки, вот так все написано. Так, ну вот, значит, у нас получается, делаем развертку, значит, у нас картина, так, картина, вот у нас картина, здесь у нас получается 23, так, 23 справа, 23 слева, и... Нам надо добавить еще на то, что мы будем делать отгибку. Значит, у нас справа так, справа у нас будет так, вот у нас 23 здесь у нас справа будет 45 добавляем и здесь у нас будет Здесь у нас будет 35. Вот у нас развертка нашей картины. 230. 230 миллиметров. Так, вот у нас картина. Ширина у нее будет минимальная. Так, 35. 230 и 45. Так, 230. 5, 230 и 45. Так, считаем 0, 3 и 3, 6, 4, 11, 310, чистый размер. Ну, добавим. Добавим 315, пускай будет. 315. Или будем четко делать в размер так, 310, ладно, возьмем 310, возьмем 310, так, выбираем теперь какую сторону, какую сторону, вот эта сторона, конечно, вся такая кривая, а вот эта ровная, значит, мы ее возьмем как раз для верха, так, нет у нас, пойдет как раз снизу низ как раз у нас пойдет вот, хороший низ нужен так все правильно откладываем откладываем сколько у нас получилось 310 проверяем 45 45 справа и 35 слева и 230 посередине откладываем откладываем 310 выбираем 310 выбираем 310 мондашка не видно будет сейчас мы сделаем наш красивый маркер так 310 красивый маркер 310 Так, все, дожили. Дожили 310. Маркер закрываем, высыхает. Так, и ножницы, ножница. Сейчас, Саня, ты роликами не сделаешь, Саня. роликами не сделать не. Взрываем разводку 35 35 35 35 Так, здесь делаем ослабление делаем ослабление расрепим на Здесь. Так, ладно, что это? Так, а здесь у нас пойдет 10. Здесь пойдет 10. Так. Так. Так, сделаем здесь. Так, проверяем. С левой стороны у нас 45, 10, 10. Правый. Так, и где 35, 20, 20? Так, все хорошо. Вот у нас слабленный тут. Слабленный тут. Так, ну еще так значит сейчас тут еще я вас справа проверяем так разгибать сейчас разогнем наши картины, которая сверху. Так, так, так. Так, эти у нас мешают нам, которые у нас справа и слева картины. Хорошо. Хорошо. Хорошо, все, ослабили. Теперь у нас все, разлетает. Вот это... Так, пока что шуруп, шурику пока положим. Так, и нам надо вот здесь вот выровнять теперь саму-саму-саму-саму. Так, отгибаем полностью. Так, эти места. Так, и нам надо будет их поднять. Поднять нам надо на 35. На 35 мм. Что у нас по нашему, вот нашему ну, нижняя картина 35 должна быть, ослабляем 25 пять, тридцать пять, Так, так тридцать так тридцать так, первая риперная точка. Так, карандаш нам не нужен. И здесь у нас 25. 25 вторая риперная точка. Здесь тоже самое. И здесь у нас 25 первая риперная точка. Вторая у нас. Смотри. вторая 35, вторая тоже 35 у нас, ослабление 35, так, вот у нас ослабление, так, нам отрезать, это нам тоже отрезать так нижняя картина подготовили сейчас мы ее отсладим так сейчас мы ослабим так слева так. И справа. Так. Теперь поднимаем наши 35. 35. 35. И здесь у нас 35. Так. Так, тек, тек, чем нибудь всяким Маленьким, маленьким Так, ладно пойдем войдем так Так Так Сюда, ну и маркер Два дня не может поработать этот маркер Столько маркер а, плохо. Так, 35 Снимаю Мы подготовили сейчас Нижнюю картину Вот она Сейчас я покажу Прямо на месте Идем Вот наша картина Саня, крупный план Сделай вот наша картина. Чуть-чуть отойди, Чуть -чуть подальше. подальше. Вот сделали ослабление, вот у нас ослабление. 25, 35. 25. Слева ослабление сделали, вот оно. И сделали ослабление справа. Вот у нас 35, 25. Вот это ослабление, вот наша нижняя картина. Теперь мы сейчас будем подготавливать вот эту верхнюю две картины. Мы сделали ослабление 10 и 20. Показываем на месте. Вот они. Мы сделали ослабление. Вот они у нас. Вот они у нас снизу. Вот у нас ослабление. Правая картина. И с той стороны покажи. Левая картина. Вот у нас 45, а вот у нас отсюда, Саня, покажи, 35 миллиметров. Все, теперь наша задача поднять вот эти вот 35 миллиметров. Мы можем поднимать или вот этими вот кровельными клещами 90 градусов, или можем поднимать вот этими клещами для конвертов. Мне больше нравится для конвертов. Аня, подходи сюда. Так, начинаем ломать наш кромки. Так. С другой стороны. С правой стороны, начинаем потихонечку поднимать наши кромки, не спеша, ну, можем попробовать поднимать под 90 градусов тоже. Громки. Вот так. Теперь надо взять клещи под 90 градусов. И упираемся в нашу линию. И нажимаем нашу грунту. Упираемся в линию. Так. А вот так чуть-чуть. Ланочка, да? так. Распрям, спрям, чтобы она легко отгивалась. Так. Можно будет. Ну вот таким образом мы дымаем наши кромки. Значит, смотрим, смотрим, что у нас должно получиться. Вот у нас здесь нижняя картина. Вот мы ее сейчас как раз поднимаем. Но мы ее что должны? Для того, чтобы нам потом вот эти кромки сюда завести, нам надо их поднять эту кромку и завалить, и завалить. Значит, мы ее поднимаем, поднимаем, и потом заваливаем ее. Для того, чтобы нам две картины потом сверху можно было. Вот, так как клещи не шлифованный, вот он такие царапины оставляют. Такие царапины везде оставляет. Да. Ну, это, как говорится, уже проблема вторая. Так. Делаем, делаем. Так. Продолжаем. Продолжаем заваливать. Продолжаем заваливать. Лично получилось. Так, сейчас возьмем, чтобы у нас четко это все, все четко у нас. Так. Четко руки получилось. Можно такой вот лосочкой большой.